А как нюка была хороша, Самый тоненький чуя а запах, Плачет, нюка, а птица летит, Боевая железная птица, Плачет, Нюка себе не простит, Но да ведь плачет и все не простится. Гладит Нюрку, родная рука, Елезнуть бы хозяйство. Так знакома она, так легка, Обреченная нюркой на муку, не врезается в пол, Высеченная нюрки на тело, Сотню раз она чуяла тон, А в сто первый чуть-чуть не успела. А за гривку прошел холодок,